Всем хорошего дня С вами самостройщик лёха и сегодня я расскажу как я полностью сделал крышу а в этом ролике будет показано весь монтаж крыши от марлата до покрытия железом и в конце также будет представлена смета и время сколько потратил на данную крышу погнали да кстати лестница, которая только что упала никого не убила Ну а начало любой крыши, естественно, начинается с поднятия всего содержимого на саму будущую крышу. А в данном случае я начинал поднимать мурлат, а именно бруски 15 на 10, то есть 100 на 150 вручную. Так манипулятор стоит дороговато, а я стараюсь делать бюджетненько по мере физических возможностей. Поднимал таким нехитрым способом. То есть сначала опирая потом вынимая а сухие доски весит значительно легче чем сырые где-то килограмм ну, 40 из-за того что были говорить и большие было неудобно мурлата собирал вот таким нахлёстом а нужно было э, вот таким то есть не косым а прямоугольным опять же э, смотрелся по ютубу нарвался не на того ютубера мы об этом не будем итак Сначала я скреплял центральные балки, то есть набивал руку. Как видите, рядом стоит шпилька. С помощью специального насадки на дрель я углублял в доске отверстия, чтобы позже -то входила гайка. И уже само отверстие я еще специально пробуривал сверлом М16 дыр... ну, отверстие по саму шпильку. Да, кстати, если ваш шпилька 16 то пробуривать нужно в 18, иначе вы поломаете доску. Откуда я знаю, я одну сломал. Так у нас будет контакт с бетоном, необходима гидроизоляция. А чтобы на ней не просочилась, так вы порвали гидроизоляцию, одевая на шпильку, мы наносим битум. Так, после того, как нанесли битум, мы одеваем доску. Сначала нижнюю часть. Она, кстати, тяжеленькая, да. Вот, вот таким образом я поломал доску, пытаясь ее в пятирку надеть. Да, кстати... А вот тут две ошибки сразу доски между собой намазать битвым не нужно а перед тем как надеть доску на шпильку шпильку помазать битумом было нужно я сделал все наоборот поэтому кто сейчас смотрит, возьмите на заметку ну а теперь переворачиваем второй брусок и стыковываем а чтобы не перепутать видите во втором бруске сверху углубление под шайбу и гайку чтобы потом можно было притянуть А, ну вот тут естественно я уже догадался что нужно а, железо что было защищено от ржавчины коррозии я туда намазал битума это туда шайбу и сверху тянул гайкой гайку затянул а, так как не видно когда она утонет я затянул просто уже когда а, стык между досками стал ну, буквально там пару миллиметров ну естественно чтобы то есть, не шаталось да, кстати, тот мне подсказал, что все болтовые соединения нужно либо заваривать, либо контрагать. Ну, извините, не знал. Ну, и гидроизоляцию, чтобы было красиво, стыкую степлером. Стыковать степлером нужно сбоку. Если простыкуете снизу, влага пойдет туда, именно в это отверстие. И чтобы шпильки не разъехались. Да, как это так сказать? Не знаю, правильно, нет. Я еще их на стыке скрепил пластиной и гвоздями. Ну, часть гвоздями, часть желтыми саморезами. Возвращаемся к боковым частям мурлата, То есть туда будет, куда непосредственно ложится лаг крыши. просверли отверстие согласно шпилькам. И тут ничего сложного нет. По-хорошему шпильки нужно было смазать битумом. Ладно, опустим. Рассказываем гидроизоляцию. Да, кстати, спасибо парню, который подсказал, что тут сейчас будет косячок. Гидроизоляцию я раскатал. То есть молодец. А, где около шпильки, где отверстия, то есть это отверстие, которое я шпилькой в изоляции я смазывал битому. Трувлага не сочилась. Тоже молодец. Но нужно было положить уплотнитель. То есть, под сам брусок, нужно было еще положить сам уплотнитель. Или как он называется, не помню, забыл. Он просто никто не подсказал. Ну, молодой парень не мог этого узнать сам. А как читай по инструкцию господи там читать нужно просто годно было читать ребят. какой там дальше без как сказать не смотрите дальше я одевал брус и потом на нем прыгал танцевал я не стучал кувалдой по нему чтобы не поломать не погнуть шпильки а чисто помощью веса и вибрации утапливал. естественно мог сорваться и это видео вы никогда бы не увидели опять же по незнанию в стыке я стыковал с помощью битума. А почему я против вот такого косого стыка вы сейчас увидите? Потому что сейчас будет боковая съемка. Одна часть легла в притирку, а вторая там полсантиметра в зазор. Поэтому лучше всего стыковать буквы Г, которая была в начале в промежутке между этажами. Но тут уже когда видно, также я затягивал гайку и шпильку, пока гайка не утонет. Закончили мурлат, двигаемся дальше. Поднимаем доски для перекрытия. Расстояние между перекрытиями будем делать 58 сантиметров, чтобы потом положить то утеплитель. Рискую здоровьем, опять же, как все подметили. Таскаю доски по балке. Балка толщиной 10 сантиметров. Не бойтесь, я не упал, иначе вы в этом ролике не увидели. Но вот так делать не нужно. Да и я, конечно, надел страховку, но кроме как за свой конец я бы не прицепил. В ночную смену, так как поднятие дело нелегкое, я уже всегда работал, до сих пор работаю. Размечаю доски там, где будет делаться будущий надрез 5 сантиметров, чтобы утопить доску в брус. Зачем это делал? Чтобы крыша, то есть вся крыша была одна, единая целиковая конструкция. Потому что если закрепить на уголок, то стоит, мне кажется, не держаться не будет помощью обычной циркулярки я открутил там на 5 сантиметров чтобы было глубина, сделал натил. Натил сделал, стамеской выбил и вот так вот утапливал, ну кое-где допустим там миллиметр два с а первого раза не ложилось, я с помощью молотка и кувалды через доску углублял, вот такой стык, скрепляю их дополнительными руками, то есть струбцинами китайскими. Теперь а, непосредственно две эти доски нужно еще, кроме экструбцинами, скрутить между собой. Делаю это с помощью а, желтых саморезов. Не черных. Черные бы, думаю, сломались еще при закручивании, так как доски не совсем еще высохли. Скрутил две доски, они уже вперед-назад не поделываются. И с двух сторон по бокам я их скреплял маленькими уголками, они по-моему по, по 2,50, ну, дешевенькими так нагрузки не будет, чтобы доски никуда не ездили. а Передвигаемся к мурлату и непосредственно, где мурлат и будут лаги, там нужны уже усиленные уголки. Одну часть лаги я креплю на усиленный уголок, а с той стороны, получается, где я нахожусь, я там не крепил, потому что в будущем, вы увидите, там ляжет лага, и когда я буду скреплять лагу и эту доску перекрытия, я еще между собой их скреплю. А если бы я там положил уголок, дальнейшем было бы невозможно. Поднимаем перекрытие, чтобы не мучиться и не бегать по тому, что я сейчас схватил. Ну, тут вот, комментировать даже нечего. Просто поднимаю доски. Таким нехитрым образом. Зато быстрым. Подняли доски, сделали настил. Необходимо поднять основные доски, то, из чего будет делаться лаги. Доски 50 на 200. Я думал, что они будут легенькие, как бы не так. А, да, чтобы сразу всем было всем понятно, что здесь происходит. Смотрите, днем я работаю, ну и по выходным настройки, а по будням на работе. А вечерами я делаю ту работу, которая не требует а, большого ума. То есть поднял, подготовил. Приготовил, зачистил, накрутил. То есть то, что не, не требует точности. Вот как раз это вот сейчас подходит. А, буквально всю ночь я подымал доски. Закончили поднятие досок. Наступило утро. Необходимо монтировать конек. Как видите, сыро было, дождь не давал мне прикурить. С вечера все подготовлено и начнем. Для начала нарезал досточки длиной 30 сантиметров. На каждую стойку по 6 досок. Итого нужно было 18 дощечек. Дощечки между собой я сколотил 10 гвоздями получается, и 10 желтыми саморезами. То есть три гвоздя с одной стороны, два гвоздя с другой, три с одной, три с другой и так поочередно. Вот таких заготовок у меня будет 6. Видите, очень мощно. Теперь крепим сами стойки к самой центральной балке, которая у меня 10 на 15, а сами стойки также 200 на 15 на 50 с помощью боковых я их прикручивал то есть наживлял пока она стоит и потом крепил к нижней части балку которая держится на шпильке сама сама доска давит на армопояс поэтому то что продавит стену я в принципе даже не уновался. просверливал одновременно и доску и э, балку перекрытия и на 4 желтых самореза и 2 гвоздя, с каждой стороны, я крепил. А, получ... То есть я тут все просчитывал. Получается, две доски, которые только что скрепил, маленькие, они в сумме получаются 10 сантиметров. Как раз доска, которую я буду крепить, тоже 10 сантиметров. Теперь необходимо узнать, а, какого у меня будет крыша. То есть получается, я скрепил доску, на один саморез по центру, чтобы доска спокойно ходила, то есть, ну, вгиналась. Залез на импровизированную стоечку и подымал. Внизу стояли люди, то есть, жена и мамка моя, и показывали мне, как нормально. То есть, выше-ниже. Тут нужно дать комбинацию между «унесет ветром» и «не продает крышу». Чем крыша выше, тем опаснее ветер, тем крыша ниже, тем больше будет нести нагрузку. Поэтому я взял что-то среднее. Кому интересно, перекрытие получилось, ну, угол моей крыши 45-43 градуса. Ну, а теперь монтируем саму стойку. А Все, да, кстати, это сейчас будет очень немножко битумный выпуск. Все вот эти вот э, заготовки, их у меня, как вы помните, 9 штук двойные, я крепил к стойкам. Внизу, по центру и вверху. А эти две стойки 10 сантиметров получается вместе, балка внизу тоже 10, поэтому в принципе подгонять и что-то там подтесывать было не нужно, получалось ровно и четко. Как только наживил на струбцины эти заготовки, я скреплял их саморезами желтыми и гвоздями, то есть использовал комбинированный способ крепления. На будущее буду знать, что нужны глухари, а так в принципе я справился с помощью гвоздей и желтых саморезов. сток я закрепил внизу по центру и вверху заготовки по три каждых на стойку этого 9 необходимо было прикрепить еще вторую часть этой стойки то есть туда куда ляжет конек Также все, все смазал битумом не все было прям в битуме также помощью стамески и прикрепил но тоже можно было в принципе давить с одной стороны и загонять гвозди и желтые саморезы Тут в принципе особо труда не было да кстати эти все стойки я сплотил за, за один вечер итог вечерней работы вы сейчас видите все стойки на одной высоте на одном уровне тут я уже пользовался только гидроуровнем. уровню несъемный несъемного козла чтобы можно было беспрекрасно, без труда и с большой нагрузкой на нем прыгать. Если бы был переносной козел, скорее всего он бы упал. Ну и теперь осталось простенькое, это поднять доски, те же самые 200 на 50, и уже сконструировать сам конек. С одной стороны у меня вылет был по коньку полметра, а с другой лицевой стороны метр, потому что в предыдущих роликах я это не сказал. Улыблял их с помощью молотка. Это делать это нужно было через доску. по того как доски положил, я прикрутил эти доски с помощью гвоздей и саморезов к самой стойке. И с помощью пластины я еще скрепил их между собой. Поэтому мой конек никуда не денется. Но почему-то мне показалось этого мало, и я еще потом э, сами доски на протяжении где-то 30-40 сантиметров друг от друга. Еще прокрутил их саморезами и гвоздями. Ну об этом сейчас тоже расскажу. Смотрите, закончил, наживил гвоздь, а, желтые саморезы вот, на протяжении всей доски. Да, кстати, с двух сторон да. И потом скрутил, скрепил их. Зачем это сделал? А, мне подсказали, во-первых, что Две доски 50 на 200 и одна доска 10 на 200 Р, э, могут выдерживать разные нагрузки. Вот только поэтому. И к тому же так было проще. Ну а теперь наживляем лаги. То есть Сейчас буду производить монтаж самих лаг. Накидываю лаги на конек. поднимаюсь, зажимаю все струбциной, чтобы доски не разъехались. Далее беру непосредственно сам мерничек заготовленный вот такой 50 на 50 и отмечаю верхнюю точку обычным карандашом. Да, кстати, при себе нужно иметь три карандаша. Два из них будут на первом этаже, поверьте, а лучше вообще гвоздем. И с помощью уголка делаем вторую разметку, чтобы был ровный уголок. Делаем. Такую разметку получается одним и тем же мерником вверху и одним и тем же мерником около маурлапа. Как видите, если бы я там сделал уголок, то сейчас бы вплотную лага бы не легла к перекрытию. И было бы неудобно сейчас все это делать. крепить Ну, в принципе, разметили. Теперь необходимо всю эту лагу открепить от конька, то есть ослабить струбцину, спустить все это, ну и с помощью пилы либо лобзика вырезать. Поэтому поначалу я начинал по одной, понял, что это в принципе долго, я уже делал потом по три. С помощью лобзика, обычного китайского, вырезаю эти уголки. Можно пилой. Кто-то делал циркуляркой, не знаю, циркулярка не умеет так ровно вырезать. У меня лобзиком-то получалось криво, потому что пилка то на бок уходит. Поэтому мне, в принципе, это тоже хватило. Бегаем по всей крыше, вырезаем все по центру, потом слева внизу, потом справа внизу. После того, как мы закончили это невеселое дело, вырезали мы эти уголки. Возвращаемся обратно. Лаги снова ставим на конек, на мурлат. И теперь они должны уже сами вставать в пазы. Да, кстати, начинал я крышу от центральной лаги. А потом от них уже с помощью линейки 58 сантиметров я плясал. То есть сколько были э, лаги перекрытия, столько же лаги и крыши на одинаковом расстоянии. Переворачиваем. Получилось в принципе неплохо. По уголку отмечаю верхнюю точку. А над верхней точкой я сейчас буду... Проделать отверстие с помощью двери. То есть бурить. И эти доски сейчас буду скреплять шпилькой. Да, кстати, ребята подсказали мне вот недавно, что нужно было пилить прям в, этот, а, прям в полосу. Тогда бы я, получается, бы шайбой еще бы стягивал сам уголок. Но спасибо, конечно, за помощь. На будущее буду знать. Не знаю почему, я до этого не додумался. Я, получается, делал немножко по фэншую. Я делал немножко повыше, брал шпильку, две, две шайбы, две гайки, стягивал. Также пока ш, а, шайба с каждой стороны не утонет. Ну а потом уже, когда было все готово, ослабляем после этого струбцину уже. есть до скажу, никуда не денутся. Находим, получается, расстояние 50-80 метров от предыдущей лаги вверху и внизу, ну и теперь уже можно в принципе ставить уголочек, да кстати обратите внимание, уголок хорошо подходит под шпильку, если бы немножко пониже можно было в принципе шайбой уголок вдавить в эту влагу, ну вот так красиво получалось в принципе как только я закончил закончился лаги, я скрепил вверху лаги еще дополнительно тремя саморезами, чтобы лаги, получается, ну, я знаю, что никто не уедет их, держит шпилька, но будет какое-то движение, чтобы они не вырыли уголок. Поэтому желтые саморезы с одной стороны, я их вот так вот и наживлял. Ну, возможно, это лишнее, но три самореза, в принципе, нет, сколько там, 22 лаги, это 60 саморезов, думаю, это немного. Ну, а теперь крепим сам уголок. Использую также комбинированный способ крепления, то есть желтые саморезы, три штуки вверху и три внизу. И также гвозди, три вверху и 3 внизу. На будущее, знаю, вы мне сказали, нужно использовать глухари. Спасибо, я прислушаюсь. Как только дострою этот дом, уже буду подумать о втором, я уже исправлюсь. Вот так мощно выглядит уголок усиленный. Да, кстати, лаг в зажиме с двух сторон уголками, на шпильку и между собой три самореза. Так что лага никуда не уедет, если только не упадет сам конек. Внизу скрепляем то же самое. Как помните, я говорил, что я скрепил только с одной стороны уголок. Теперь я скреплял с другой стороны и лаги между собой тоже скреплял еще с саморезами желтыми. Таким образом Маурлад держит и стропила, и саму решетку. Ну и все. Теперь необходимо спилить лишние торчащие кусочки с крыши. Ну тут, думаю, в принципе на этом застряться не будем. Опускаемся ниже. Переходим к подпоркам. Где-то на три пятых крыши, то есть отсюда тканенько три пятых. Я делал подпорки прикручивал одну доску на две доски на протяжении всех лаг чтобы разбить часть нагрузки эта доска находится прям а, параллельно а, проходящей лаги зеленый помните я их крепил 5 штук два мурлата и три по центру на одной стоят конек а две других получается будут держать часть нагрузки на себя а, Сразу поясню, почему доска не идеально под влагой. Потому что если положить идеально под лагой то сама доска будет вставать и давить не на брусок, а на перекрытие. А этого делать не стал. То есть лепить хоть бы что... То есть, в принципе, такой вариант не рассматривал. Также дело мощно получалось, что лага прицеплена к доске. Доска прицеплена к этой стойке, а стойка уже прицеплена к э, бруску. Получилось, что часть нагрузки доск, э, лага передает на доску. Доска берет часть на себя, деформируется и часть нагрузки на стойки, И стойки уже оставшую нагрузку возвращают часть на перекрытие и часть на брусок. Таким образом, э, как бы это назвать по-русски, э, Брусок, этот 10 на 15, держит не всю, а часть косой нагрузки, то есть часть остаточной нагрузки, которая передала нагрузочная крыша. Ну и не, теперь необходимо сделать контрсцепление. Не помню, как это называется, не буду обмануть. В общем, вверху лаги стянуты шпилькой и саморезами, и уголками. И теперь нужно немножко отступить. Желательно под коньком я его заделаю. Но я сделал это на 10 сантиметров чуть больше своего роста скрепил лаги между собой досками 50 на 150 двумя досками с помощью шпилек и гвоздей то есть теперь то что моя крыша не разъедется не уедет и выдержит большой поток снега я уверен возможно это немножко дороговато вышло но я в принципе именно такой вариант с самого начала рассчитывал по-другому я даже не рассматривал Кто видит ошибку, кто не видит ошибку, сразу скажу. Шпильку нужно было измазать в битуме. Ну а теперь еще добавляем 4 гвоздя. Шпилька хорошо, а с гвоздями вообще супер. Все, таким образом. Получилось очень мощно и крепко. Так, переход. Теперь покрываем все это антисептиком. Как видите, где мурлат, где непосредственно а, будет сырость, отлив, я там покрыл свой битум весь конек и метр где-то лаги. А сверху перекрытие конек, лаги, стяжки, уголки все покрыл невымываемым антисептиком. Теперь необходимо было а, скрепить пароизоляцию или гидроизоляцию, не помню. А, в общем, на упаковке написано, что это покрытие можно использовать как вторую крышу. В общем, изоляция под, для холодного чердака. А, монтаж таков. Сначала кидаем по лагам этот материал. То есть, а, ветро, ветропарозащиты не ошибаюсь. Сверху кидаем бруски 50 на 50, чтобы влага улетучилась. Да, кстати. Даже не представляете, насколько сложно было прикрутить, а, стоя вот на этом брусочке 5-сантиметровом. Саморез через брусок влагу. Приходилось давить всем весом, чтобы загнать этот саморез туда. А почему начал не сначала, почему что-то с середины никому непонятно объясняю. А чтобы стоять на чем-то, сначала нужно было начать с конца. Получилось, что там я кидал а, ветрозащиту ложил эти бруски, крепил их, а потом к ним крепил уже а, обрешетку. Там было не до камеры, поэтому в принципе в середине могу сказать то же самое. Сначала крепим ветроизоляцию, потом кидаем бруски 5 сантиметровые и потом делаем брешетку. Если же сразу всю крышу, где я планировал изначально, то есть не знаю, думал сейчас покрою все пароизоляцией, накидаю брусков, а вот там вопрос был, как я буду по этому всему лазить и крепить обрешетку. Ну, позже узнал как. Все делается поэтапно. Брусочек отпилен, померен ровно по шагу металлического железа, то есть листа. Там был шаг 25 сантиметров. Это значит брусочек не 25 сантиметров, а 20. Потому что если, смотрите получается, брусок 20 плюс 5 сантиметров выходит прямо на центр обрешетки. Дальше от центра до верхней позиции еще плюс 5 сантиметров. И брусок 20, получается опять 25. То есть если брусок сделать 25 см, а не 20, и если у вас шаг будет 25 сантиметров э, железа, то вы к концу, к верху крыши вы уедете. Это я, кстати, вовремя узнал на форме, прочитал в интернете. Ну вот, поднимаемся. Подошли мы почти уже по самый верх. Тут уже я наперил маленькие кусочки, чтобы ну, подогнать под крышу натянута нитка, это идеально, идеальный центр крыши. Эти брусочки мы а, подходят к нитке, это и есть конец центра крыши. Ну и теперь наконец-то уже а, поднял все доски, обрешетки, перекрытия и получается накрываю пароизоляцией Ветра пароизоляции, ветроизоляции. Последний узкуток а, получается. Тут уже слезать вы будете не через отверстие, а уже по лестнице. Это уже получается последний этап, когда а, я уже, то есть, залез, уже не слезал. То есть получилось а, предфинальный этап крыши. Поднял пароизоляцию, сколотил, все. Слезаешь по лестнице, оставалось только железо. Ну, кто смотрел, помнит. К сожалению, в момент, когда крепил железо, мне этого не сохранилось. Ну, камера упала, разбилась. не было некогда, она с ребенком была. А я непосредственно был на самой крыше. Я тот, кто крепил с Поэтому, извините, было не до съемок. За ту цену я вам сейчас расскажу, сколько у меня ушло на это все времени и денег. Итак, поехали. Итак, Давайте теперь посчитаем, во что, во сколько стала мне эта крыша. Также будет два ценника. Свои силы и силы чужих людей. Итак, доски на всю крышу 134 тысячи. А, металл. А, кровлю у меня получается толщина металла 0,5. То есть не самая дешевая, но не самая дорогая. А, сам металл получилось 60 тысяч рублей. Но так как мне нужны были сразу и конек, и уголки, то есть боковые, и отливы. В общем, поэтому считаем все сразу. 80 тысяч рублей. Далее сюда идет у нас антисептик. 5 тысяч рублей. Также сюда идет пароизоляция, которая была показана. Это 5 тысяч рублей. Шпильки, гайки, болты. Около тысяч рублей, потому что М16М14 все-таки дорогие. А, так как на лаги, на Маурлат, на Армопояс и на сами узлы скрепления. В общем, ушло немало. Ну и конечно же, чуть не пропустили. Это гвозди, золотые саморезы, уголки. Все это туда же. Это еще плюс 10 тысяч рублей. Вот видите итог. Если взять компанию, а мы ее брать не будем. В общем, если взять людей, которые предлагали свои услуги, то есть, парень, твой материал, наша работа. Минимум за такую крышу дома 10 на 10 мне предлагали взяться за 200 тысяч рублей. Ну, вывод делать вам. Я свою крышу собрал. С вами был самостройщик Леха. Всем хорошего дня. Пока-пока. Увидимся ровно через неделю.